Ух ты, и снова я, Александр Кривола, печенье. Ребята, сегодня 10 июня 2021 года. Чебучник венечный или жасмин садовый. Жасмин садовый лиственный кустарник. Вырастает до 3 метров. Высоту цветет в первой половине июня. Цветет до 20 дней. Светолюбивое растение, но выносит и полутень. Растет быстро, живет до 30 лет. Выносит морозы до 25 градусов. В суровую зиму обмерзает. Этот жасмин садовый был посажен у нас на комбе в прошлом году. Соседка поделилась красавец разводится жасмин садовый делением куста есть молодые побеи побег 1 2 3 4 5 6 7 когда созреет и можно будет пересадить или же черенкованием Разводится чебушник, чебушник венечный или жасмин садовый. Можно черенкованием. Но красавец. Да, ребятка? Ну, красавец. Запах идет обалденный от него. Жасмин. Это у нас на клумбе. Здесь я много цветов уже снимал. Ну и эти. Там вербейник поднимается, Там эры Там молодые побеги эры Первый год цветут. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Рядышком стоят. То посажен эры из семян выращен был. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Триволоп. Печенеги. Пока-пока, ребят. Жасмин. Жасмин садовый. Запах обалдеть. От него идет, ребят. Запах обалдеть. Пока-пока, ребят.